А ты когда-то слушал тишину, как жаль, что ничего ты не услышал, лишь тронь ее беззвучную струну, и ты поймешь, что можно даже тише. А ты не чувствовал, как пахнет тишиной, ведь запах у нее настолько нежный, я в аромате там сам не свой, в ней утопаю, как в сугробе снежном, а ты когда-то спорил с тишиной, и не пытайся. Я однажды спорил, как будто смыло штормовой волной Противоречие всех моих условий. А ты когда-то видел тишину, как дождь идет? Или летают птицы, а может видел в небе синеву? Или улыбку на любимых лицах? А ты любил когда-то тишину? Ту, что нам дарит радость и уют, Что превращает нашу жизнь в мечту. Где никогда людей не предают. Ах, как люблю я слушать тишину. В ее молчании нет ни капли фальши. Взгляну на небо, отыщу звезду. Она подскажет, как прожить мне дальше. А ты когда-то слушал тишину?